Добрый день, друзья! Добрый день! Прошу э, настроиться, потому что будет э, сегодня будет практика, э, такая медитация, которая позволит вам более глубоко работать в качестве семейного совета и совета семей. Эта практика очень глубокая. Она буквально вот совершенно новая. И выход на такую глубину, которую мы раньше с вами не выходили. На потоках жизни я частично уже готовил вас к тому, чтобы работать с этим этой практикой. А практика с микромиром связана. Это очень большой ресурс, это уникальный процесс. Но вы в процессе вот этой практики поймете, какая там глубина, какая мощь, какая сила. Сначала о сначала практику, а потом уже на основе нового состояния, э, вот на основе этой практики мы с вами проведем и посылы э, традиционные посылы совета семей. Так как между, у нас э, совет семей международный, то воспринимайте этот совет семей именно как международный, то есть э, он не только касается россиян и все в других странах может легко использовать все то, что мы здесь будем говорить. Потому что все, что здесь будет сказано, оно универсально для любой страны. Подходит для любой страны. И посылы будут тоже э, такие, которые позволяют в любой стране получить максимальный э, эффект. Итак. Э, друзья, вы знаете, слышали, читали, может быть, о том, что э, существует такая мудрость, такие выражения, идущие из глубины веков, еще от древних греков, что э, все есть в человеке, что человек – мера всех вещей, э, что в каждом человеке находится начало и конец. Альфа и Омега. Все в человеке. Ну, в общем, много подобных высказываний, говорящих о том, что человек действительно несет в себе бесконечные возможности. Здесь еще есть, можно еще большую глубину. И вот опираясь на это, мы с вами сейчас постараемся соединиться со своим величайшим спутником по жизни, с Творцом. Можете это воспринимать как... Каждый по-своему, но Творец Он есть, кто-то называет его Богом, кто-то называет его Аллахом, кто-то там. Но это все единое, это все Творец. Так вот, Творец есть. И этот Творец находится внутри нас. И об этом тоже, в общем-то, здесь я ничего нового не сказал. Что Творец есть и что Он находится внутри нас. Это понятно. И вот теперь, опираясь на это, Давайте посмотрим, а что значит «внутри нас» и заглянем в свой мир, внутрь себя. Поэтому я предлагаю сейчас вам, предлагаю вам сейчас посмотреть внутрь себя. Это такое полумедиативное состояние, слушайте, и кто захочет, закрывайте глаза, можете не закрывать и попытайтесь увидеть внутренним взором свое, свое тело, свой организм. В нем присутствуют органы, системы. В нем все движется, развивается. Немного знакомы с анатомией. Медицинские работники, биологи более глубоко видят строение человека. Вот вы погружаете себя и просто наблюдайте за собой. Но это Первый слой погружения, который, в общем-то, такой анатомическо физиологический следующий, следующий слой мы берем более глубокий. И вот здесь вот мы выходим на микромир. Сразу на микромир. Можно, конечно, идти еще медленнее. То есть выйти на бактерии, там, вирусы, на этот уровень микромир. Но это не микромир. Это микро... Э, как говорится, микрочастицы данного тела не без, еще без погружения в микромир. Микромир начинается с молекул. Вот настоящий микромир начинается с молекул. И вот молекулярное состояние человека, это и есть его начало, первая ступень такого истинного, глубокого микромира. Представили, да? Молекулярные цепочки, ДНК и прочее. Все вот это выстраивается. Все есть внутри человека. Весь человек наполнил всеми этими молекулами. Это первый уровень микромира. Первый. Биологический, биохимический уровень микромира. Шагаем дальше. В человеке есть еще микрочастицы. Микрочастицы. Это тот... Микроуровень, где есть атомы, частицы, протоны, нейтроны, другие частицы, атомарные частицы, это второй уровень микромира, бо еще большее погружение в него. Вы знаете строение атом, это ядро, вокруг него вращаются электроны, протоны то есть по сути это образ такой солнечной системы вот это вот все это следующий второй уровень микромира второй уровень микромира представили почувствовали вы видели что внутри вас бесчисленное множество атомов таких вот атомов, в которых ядро и вращаются разное количество протонов-нейтронов вокруг этого ядра. По сути, это такие вот микросолнечные системы. В каждом из нас неисчислимое количество, невозможно их посчитать. И вот эти атомы, они объединяются и создают... Молекулы, клетки создают органы, такие объединения, уже более мощные объединения, большие объединения. Но мы погружаемся дальше. Третий слой. Третий слой микромира ⁇ это еще глубже. Это когда вот это мы уже уходим из области известной науки. Если до этого мы знали, что и молекулярная часть да, учеными достаточно глубоко изучается, и микрочастицы, это и квантовая физика, и так далее, все это изучается, то следующий уровень, он уже запредельный. Наука только прикасается к этому, но не недолго то время, когда мы об этом будем говорить уже и научным языком. Мало того. Многие ученые уже говорят на этом языке. Говорят о том, что существуют еще и живые, разумные вселенные на вот этих вот атомах, в этих атомах, в этих солнечных системах внутри человека. Что человек наполнен жизнью, наполнен разумными цивилизациями, наполнен вселенными. Есть даже выражение академика Козырева, который сказал... Uh, у него такое выражение uh, «вселенная на кончике иглы». То есть uh, кончик иглы – это микроны. Вот на, в размере одного микрона там находятся целые вселенная. Вот уровень микромира следующего, третьего уровня. Это микромир, где есть разумные вселенные в каждом из нас. То есть, мы несем в себе целый космос. Мы, по сути, являемся творцами своего космоса. Мы можем его травить, питать, мы его можем развивать, мы можем его уничтожать разными способами. Мы, в общем-то, со своим космосом обходимся так, как хозяева. Не всегда родивые, но как хозяева. То есть, по сути, мы боги своего внутреннего космоса. Вот это вот, это уже запредельная вещь, вот это надо осознать. Если сейчас пока не сознается, не принимается, не расстраивайтесь, просто скажите, «пока я это не понимаю». Но вот это слово «пока» позволит вам оставить дверь открытой, и знания придут. И со временем вы будете об этом спокойно говорить, знать и чувствовать. Это, я об этом написал еще в 2000 году э, в книге «Истоки», может кто-то читал. И вот после этого я долго, все эти 20 лет с небольшим, я исследовал эту тему. Я использовал, я пользуюсь этой, этими практиками микромира. И они очень эффективны. Позволяют решать вопросы здоровья, ну и прочее, прочее. Так вот, погружаемся дальше. Погружаемся дальше. Оказывается, есть еще один слой микромира. Это уже энергия любви. Это уже энергия любви. И она заполняет вот это пространство. Это, по сути, уже Соединение с Творцом. Потому что Бог есть любовь. Любовь есть Бог. То есть вот по сути мы с Творцом соединились. Свой наш, наш внутренний микромир мы соединили с Творцом. Вот смотрите, всего несколько шагов. Молекулярный, микрочастиц, разумные цивилизации внутри нас. И все, и ты уже в соединении с Творцом. Следующий шаг это твоя любовь. Это энергия любви, разумная, высокоразумная, творящая энергия, которая находится внутри нас. Это вот и есть наше соединение с Творцом. Поэтому говорят, Бог внутри человека. Вот это в этом. Во-первых, здесь двойное значение. Во-первых, мы как свой внутренний космос представляем, как нашим, нашим собственным пространством, и мы боги этого пространства. Во-вторых, вот эта энергия любви, идущая от Творца, она идет через микромир напрямую в нас. В каждом из нас на уровне микромира Творец присутствует. Все очень просто. Легко вы выходите на соединение с Творцом. И это вы можете использовать в любой день, в любое время, в любой ситуации, для решения любой задачи. Когда вы обращаетесь к Творцу, чтобы он вам помог в чем-то вы обращаетесь именно туда, через свой микромир. Вы легко доходите и до этого буквально представили, вот вы эти ступеньки прикоснулись к энергии любви, к четвертой ступеньке микромира, и все, и вы уже в соединении с Творцом. Ощущение очень хорошее, очень мощное соединение происходит. И, естественно, эффективность всех дальнейших шагов по жизни будет очень большая. Следующий есть еще один шаг. Прикоснемся к сердцу Творца. То мы просто любовь, это энергия а, Творца, то есть мы к самому Творцу присоединяемся, А есть еще его сердце. А в его сердце радость. Первый источник Творца – это радость, энергия радости. И вот прикасаясь, делая следующий шаг, вы осознанно так делаете. Я иду в следующий, делаю следующий шаг, в микромир. И соединяюсь с сердцем Творца, с его первоистоком радости. И это зажигает в вас мощнейшую энергию радости. Ваш пульсар радости начинает звучать. Все тело наполняется радостью, любовью, светом. Вот это... Вот такая практика соединения с Творцом. Быстрая, прямая. Никто вас здесь не отвлечет. Никто вас не перехватит. Никакой эгрегор. Все внутри вас. Вы напрямую соединяетесь с Творцом. И никогда уже не расстаетесь. Осознав этот путь, вот пройдя вот этот путь... Вот эти ступени, заходите внутрь себя еще раз, повторяю, соединяйтесь со своим молекулярным уровнем, затем с уровнем микрочастиц, затем с уровнем цивилизации, и вот она, любовь, все, энергия Творца, уже Творец внутри вас. А еще глубже, следующий шаг, это энергия радости, сердце Творца. Вот такой, такой путь, друзья. Вот это, э, приобретя вот такое состояние, такое соединение со своим внутренним миром, своим внутренним космосом и, соответственно, с Творцом, с Богом, ты соединяешься вот так напрямую. Это очень мощный процесс и очень простой. Конечно, желательно, чтобы и Мысли были добрые, чистые, и состояние более гармоничное. Тогда сотворение такого взаимодействия, такое сотворчество с Творцом произойдет очень легко и быстро. Если вы тягощены какой-то проблемой, то, конечно, чуть посложнее, но все равно это гораздо проще, чем любой другой путь к Богу. Вот мы с вами соединились. И мы теперь будем использовать свою практику, вот эту практику, в советах семей. И вы используете это в своем семейном совете, в советах семей. Используйте это. И этот процесс будет для вас всегда открыт. Всегда открыт. В любой момент. Никто вам не мешает. В любом месте. В любом состоянии. Вы можете соединиться со своим внутренним миром и выйти на взаимодействие с Творцом, с любовью и радостью. Ну вот такая практика. Благодарю, друзья. Ну а теперь мы возвращаемся к нашей теме, теме Совета семей. Итак. Все мы, все мы. Желаем жить счастливо и в счастливой стране, и на счастливой планете. Я не знаю человека, который бы отказался от такого, от такой жизни. Возможно, есть, но это уже, наверное, какое-то отклонение психическое. На самом деле, каждый человек, если он даже этого не говорит, а бывает даже, что и не знает таких слов, он все равно стремится жить хорошо, радостно, счастливо. В счастливом пространстве. Создавать себе трудности, конечно, можно, но это уже другой процесс. И вот это жить, желание жить счастливо, оно настолько сильно, что человек постоянно ищет. Ищет вот это вот пространство, где он может жить счастливо. И это, этот поиск происходит в поиске профессии. В поиске места жительства, деятельности, там, в поиске взаимоотношений гармоничных, создания семьи и так далее. То есть разными способами человек старается приблизить свою жизнь к счастью. Разными способами. В том числе, в том числе он может и поискать счастливую жизнь в другой стране. Очень многие это делают. Особенно в наших странах. В России, в Украине очень многие ищут лучшую жизнь в других странах. В Казахстане часто тоже. То есть, обратите внимание, там, где страна же не очень счастливая, там, где людям не создается достаточно счастья, радости, там, где о людях заботятся меньше, там люди стараются найти место в другой стране. И это их право. Никто здесь не может запретить. Если недостаточно счастливая жизнь в своей стране, человек может поехать в другую страну. Но здесь такой важный момент. Почему-то ты родился здесь, в этой стране. И это твоя родина. Это твоя Родина. То есть там, где ты родился, это твоя Родина. И почему же ты эту Родину покидаешь? Потому что в ней плохо живется. А задай вопрос, честный вопрос. А что ты сделал для того, чтобы твоя Родина жила счастлива? И вот, друзья, первый посыл. Задать честный вопрос, ответить честно на вопрос. Мы выражаем чистое намерение, чтобы каждый человек ответил честно на вопрос, что он сделал для того, чтобы его Родина была счастливой, радостной, и чтобы он в ней тоже жил счастливо и не уезжал. Ответьте на этот вопрос. Я предлагаю в чате, в нашем чате Совета Семей, напишите список тех дел, того, всего того, что вы сделали, для того, чтобы ваша Родина, любая страна, это относится к любой стране, но именно к Родине, не там, где ты сейчас живешь, а именно к Родине, что ты сделал для того, чтобы она была счастлива. Я... Уже дважды получал... От двух стран я получал приглашение... Получение гражданства. Но я отказался. И не жалею. Это моя Родина. И я знаю, что я здесь принесу больше пользы, чем где-либо для нее, для своей Родины. Ведь я же здесь родился зачем-то. Это мой путь. Не навязываю. Просто говорю, что может и такое быть. Я всегда задаю себе вопрос. А что я сегодня сделал для того, чтобы моя родина стала лучше? И независимо от того, какая она, в каком состоянии. Следующий посыл. Я выражаю чистое намерение, чтобы у каждого человека в сердце было пространство любви к его. Родине, к его Родине, как к матери, чтобы в каждом человеке было пространство любви к его Родине, как к матери. То есть это не обсуждается, это просто как матери мы знаем, что это такое. И вот это состояние любви должно быть к родине обязательно. У каждого человека. У каждого человека. Можешь жить где угодно. Но к родине твое отношение должно быть постоянно. И не меняться ни от каких условий. Ни от того, как она живет. Ни от того, как она действует. Правильно, неправильно. Это значит, здесь есть и твоя ответственность. Поэтому следующее посыл. Мы делаем такое. Я принимаю ответственность за то, как живет моя Родина, как она действует, как она представлена в мире. Как обязательно. Как же так? Как по-другому? Ты же, ты же часть ее. Ты родился там. Своим рождением ты уже принес туда энергию. В последующих шагах ты тоже должен это чувствовать эту ответственность и что-то делать. Тем более в взрослом состоянии. Это так, друзья. Постарайтесь сегодня, на этом Совете Семей, повзрослеть до такого понимания, до таких вопросов и честно на них отвечать. Это очень важно, очень важно. Я выражаю чистое намерение на то, чтобы В каждой стране, в каждой стране, я же говорю, у нас международный совет семей, и я не различаю страны. В каждой стране, в управлении государством, были люди без двойного гражданства, без бизнеса в другой стране, без активов и собственности в другой стране, в управлении. Простой гражданин может иметь. Но в управлении ни в коем случае. Иначе такой человек неполноценно будет защищать интересы своей родины. То, что у него получается двойное уже распределение энергии. И это неправильно. И в таких странах, как Япония, Соединенные Штаты и ряд других ведущих стран. Там это четко выдерживается. В России, я думаю и в Украине, в России, я точно знаю, у нас процентов 30, наверное, управленческого всего состава имеют вот такое вот двойное дно, я бы сказал. Это двойное дно. Называйте вещи своими именами. Если ты хочешь управлять страной в любом, в любой формате, в любой должности, так ты будь ее гражданином полностью. И мы об этом заявляем. Чтобы только так, чтобы все люди или лишились, отказались от второго гражданства и полноценно занялись своей Родиной, или, или уходили с руководящих должностей, с любых. Вот так друзья, я считаю мы будем с вами начинать строительство новой жизни новых наших стран, новых отношений между ними, новых отношений вообще в мире, между государствами. Будем начинать с себя. С пробуждения своего истинного патриотизма. Истинного, опирающегося не на политику. Не на какие-то другие проявления. А именно патриотизм на уровне материнского чувства. К матери. К матери. Как к матери. Как можно не любить мать, если она такая там... Старенькая дряхла, что там делает не то и так далее. Это обязательно. То есть, вот с такого уровня должен быть патриотизм. На таком уровне должен быть патриотизм. Тогда мы можем много чего добиться. Мы тогда, приняв свою страну вот так вот, вот так глубоко, глубинно, сердцем, тогда мы можем ее изменить. А менять надо много, очень много. И вот сейчас, опустившись буквально на дно, на дно, мы же дошли до точки, мы же дошли до военных действий, а это самое дно отношений между Россией и Украиной, мы, россияне и украинцы, должны четко сказать, мы ответственны за то, что происходит сейчас между этими странами. Каждый из нас ответственен, независимо от того, где ты живешь. Если ты уехал, это не значит, что ты не неответственен. Если ты где-то живешь в глубинке и не смотришь телевизор, не знаешь новостей, это не значит, что ты не неответственен. Равнодушие, отсутствие позиции – это тоже ответственность. Или ты развиваешься и способствуешь развитию общества, или ты пассивен, или ты не развиваешься, или создаешь проблемы себе и другим. Поэтому ответственность каждого есть в той или иной степени. И сейчас, когда в адрес России столько негатива, я уже здесь обращаюсь непосредственно к россиянам и тем, кто любит, продолжает любить Россию за рубежом. Давайте будем ее любить еще сильнее, чтобы она не была такой, чтобы она была счастливой, радостной, душевной, принимающих всех, любящих всех. И тогда ее любить и уважать будут все. И это зависит от нашей любви. Когда сейчас так много негатива в адресе, тем более занять позицию любви к своей страны, стране, это высокая степень гражданской позиции. Это высокая степень масштабности. Это высокая степень человечности. Еще раз говорю, это относится к каждой стране. В любой ситуации, страну свою, свою Родину надо любить. У человека всегда одна Родина. Не надо здесь играть словами. Одна Родина там, где ты родился. Гражданства может быть несколько, но Родина одна. И я выражаю чистое намерение на то, чтобы где, где бы ты ни находился, ты всегда должен способствовать тому, чтобы твоя Родина процветала. Где бы ты ни находился, что бы ты ни делал, в каком бы возрасте ты ни был, нужно делать все на уровне мыслей, чувств, поступков, дел, чтобы твоя Родина была счастлива. Чтобы она процветала. Вот тогда ты человек, тогда ты гражданин. Иначе перекати поле. Род, родина, однокоренные слова. Отказываясь от большой родины, ты отказываешься от малой, потому что она внутри большой. Отказываясь от своей родины, ты отказываешься от своего рода. Еще раз говорю, независимо от ее поведения, независимо от ее состояния, Родину свою надо любить, как мать. И вот сегодняшний совет семей об этом, друзья. Проявим любовь. Каждый к своей Родине, где бы она ни была, если это даже далеко от нее. Пожелаем ей любви, радости, счастья. И она будет такой, если мы все будем так думать, так жить. Процветают те страны, которых граждане любят свою Родину. Их любовью строится счастливая жизнь в стране. Я во многих странах побывал и изучал их. И там, где Родину свою любят сильно, она процветает. А мы, россияне в частности, сейчас это, об этом скажу, мы свою родину любим плохо. И поэтому мы богатую свою родину превратили в нищую, воинственную и прочее, прочее. Так что, друзья, начинаем с этого. И в дальнейшем Советы Семей мы будем проводить все более конкретно. В частности, давайте сделаем еще один важный посыл. Мы закладываем таким образом уже на перспективу Совета Семей. Будем разворачивать и строить новую страну. Каждый гражданин в каждой стране. Нет, это не только про Россию, про Украину, про все страны. Будем строить сейчас новый мир. Все, мир поменялся. Пандемия и сегодняшние события сильно поменяли мир. Поэтому надо строить на, новую, на новой глубине. Итак, мы выражаем чистое намерение на то, чтобы экономика, финансы, социальные, политические институты, в каждой стране развивались самостоятельно и не были под влиянием других стран. Под влиянием бизнес-компаний и прочего. Чтобы развивались самостоятельно. И вот это самостоятельное развитие мы с вами будем в Совете Семей рассматривать. И дойдя до нижней точки сегодняшней день, на сегодняшний день мы начинаем закладывать другой фундамент, фундамент других отношений. И начинаем с истинной, глубочайшей любви к своей родине. Это фундамент самый твердый. Вот с него и начнем. В следующем совет семей пойдем конкретно по отраслям, по направлениям, то есть будем формировать. Новую экономику, новую социальную жизнь, новую политику. Все будем создавать заново. Потому что все, что было до сего меня привело вот к этому положению. Так уже жить мы не будем. Ну вот так, друзья. Благодарю вас.